Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу показать дом, который, можно сказать, с него все началось, моя история на ютубе. Это был первый дом, который я брал на доделку. Насколько здесь что поменялось, и там, конечно же, неинтересно в те годы смотреть было совершенно. Я абсолютно согласен. Давайте пройдемся, посмотрим, что здесь такого интересного. Это клееный брус. Но он выполнен в виде круглого бревна, и поэтому сейчас я вам покажу поближе, насколько, ну, скажем так, вот здесь идет склейка, бревно распилено, а потом склеено. И то есть, видите, да, здесь можно понять, что это не одинаковые волокна, не обязательно одинаковый ствол должен быть. Хотя, может быть, просто какая-то часть выбрана, и потом как зацилиндрована. Скажем, вот такая схема. Очень интересный момент по наличникам. Под наличники выборка сделана специально, чтобы не было больших отверстий в этом месте. Наличники это, ну, скажем, такой финский вариант. Поэтому верх наличника сделан очень-очень грамотно. На усадку. Я сейчас подойду к другому месту, покажу поближе. Сразу скажу, плохие варианты, да, вот сразу пока к негативу. В чем заключается смысл негатива? Здесь фронтон. Фронтон, он не рубленный. И здесь, получается, не стропильные фермы, а просто стропилы, которые опираются. Вот вы видите, там есть коньковая балка из клееного бруса, верхняя. На нее опирается. Она через весь дом проходит, там есть столбы внутри опорные, по центру примерно две штуки. Вот, так что они тоже на домкратах. Все это садится. Но за счет того, что это усадочная схема, стропила могут двигаться. Я сейчас покажу кронштейны, как, э, за счет чего это происходит. Но э, отличие в том, что по, вот скажем, эта стенка и вот эта стенка, ну вот эти стены, на которые опираются стропила, они нагруженные. То есть у них идет э, плотное прилегание по бревну то вот на этой стенке эта стенка получается не нагруженная И поэтому здесь есть на верхних бревнах, скажем так, расхождение, они менее плотные. Это для общего образования, что вот такие варианты все-таки они будут присутствовать. При усадочной технологии лучше всего использовать фермы, чтобы ферма проходила нормально, целая. Она, как получается, у нее идет вдоль стены, опирается и крыша желательно конечно же для усадочных это черепица это идеальный вариант так идем заходим сюда видите хоть это все было покрашено обработано бревно но все-таки теневые теневые части они будут подвержены муха ну, скажем образовывается мох. Вот. Качество, по идее, ну, такое хорошее. Я не скажу, что это какая-то проблема. Все отлично сделано. Вот. Бревна. Смотрите, домкраты. Я уже показывал много раз и говорил. Домкраты ставятся внизу. В России много любит ставить наверх. А здесь ставят внизу. Вот видите, под каждым столбом. Дамкраты все внизу. Это преимущество имеется в виду, что снег, осадки и так далее, если они попадают на террасу, то скажем так, нижняя часть бревна, она приподнята и всегда проветривается. Намного дольше будет служить в таком варианте. Вот. Идем. Здесь вензазоры. Это, ну, скажем так, не мансардный этаж, но все же скажем так стропильная схема, она тоже там потолки, ну, такие высокие видно вам внутри? да, видно по такому принципу сделано кому интересно, можете посмотреть более ранние видео вот склейка, шов бревно с бревном сращивали, видите здесь все плоское сделано вот еще одна склейка значит что происходит так на каком же сейчас я покажу на каком-то ладно с этим попозже смотрите вот кронштейны кронштейн который держит стропила стропила может в этом направлении вниз продвигаться при усадке всего здания но под ветровой нагрузкой не может выскочить этот крючок держит и это сделано на каждой стропиле вот Зигзаги удачи, как это все было. И шикарнейший вид. Я обалдею. Конечно, классно. Нравится вот именно здесь. В чем, скажем так, да, для меня преимущество? В том, что вот там есть дальше. да, И бывают такие места, где мы строили. Очень далеко берег находится. И особо не видишь там. То вот здесь мне нравится, что близко достаточно. Это остров отдельный. Он там заканчивается. То есть я на лодке его... Кругом обходил, скажем так. И мне нравится то, что он достаточно близко, есть вода и близко остров. И вот именно осень шикарное время года, когда вот цвет меняется очень красиво, когда вот именно есть на противоположной стороне недалеко. Именно вот э, из-за этого, то есть буйство красок, ну просто офигенно. Мне нравится. В этом году воды по осени что-то очень мало. Здесь растения подрастают потихонечку кустики значит здесь у нас вот это вот белая пипка торчит и красненькая в общем где белая пипка там датчик здесь закопаны две пяти кубовые емкости которые объединены между собой и это идет с канализации с унитазов сюда и раковина с кухни приходит вот это колодец и тот колодец это жироприемник, скажем так, жило, жироулавливатель, а это уже торфяной фильтр, из которого просто вода уходит ну, в дренаж, скажем так, дренируется. Это с душа, с раковин, с обычных приходит вода в него. Кому интересно, там я уже показываю э, в ранних видео. А это, это только лишь выкачивается. Если подойдет вода, поднимется уровень воды, там датчик закреплен, он простой в виде вилки. Скажем, два контакта, вода доходит до двух контактов, замыкается и передает сигнал в дом. В доме есть датчик, который будет, как зумер, звенеть, скажем так. Это значит, что есть еще там сколько-то полкуба или куб, ну в зависимости как настроено. Нужно вызвать местного тракториста, который приедет откачает емкости и все, и увезет. Здесь не делается по-другому, почему? Потому что озеро рядом и нельзя сделать другую какую-то схему, потому что контролировать каждого, ну, скажем, каждую дачу невозможно. Кто-то начнет косячить и в любом случае, если разрешат делать Какие-то септики, в итоге, кто их когда будет заменять. Э, поле фильтрации, насколько это качественно сделано, никто этого проверять не будет. Поэтому здесь стандартно, в основном, вот таким образом планируются две отдельные системы, две ветки. И вот именно фекальная канализация, она только под вывоз. Накопил, вывез, накопил, вывез. Вот, э, так что такие вот дела. Смотрите, что здесь, вот видите крючки стоят. Значит, что здесь плохого? Вот мне не нравится, да, в таких планировках. Тоже можете для себя учитывать. Это вот этот открытый угол. Капец. Всегда одинаковая история. Здесь вроде как ты можешь выйти часть открытая, но не совсем понятно, зачем так нужно было сделать. Не лучший вариант. На самом-то деле. Поэтому мы с заказчиком разговаривали, что нужно будет что-то придумывать и делать. По итогам какую-то здесь светопрозрачную можно сделать э, крышу, которая будет просто заходить выше. Ну, скажем так, э, в одинаковом створе бровень с этой кровлей продолжится сюда. Но будет здесь зазор между вот этой вот частью и той. То есть она будет продуваться там, если снег, то он может вроде как залететь сюда. Это не проблема. Но вот осадки, чтобы просто дождь сюда не лил, и вот это вот не происходило. Потому что это все нужно опять красить. Это все достаточно быстро приходит в негодность. И здесь заказчики выбрали бесцветные покрытия. Ну, они все-таки вот, ну, на открытых частях очень часто надо э, их обновлять. Что касаемо вот как раз-таки открытых, я все-таки предпочитаю, если эта бы часть была покрашена ну, просто глухой обычной краской. И все. Также вот он фронтон с этой стороны. И тоже здесь не так-то сильно, скажем так, уплотняется сам по себе дом. Здесь нагрузка только вот от балки и все. Но здесь нужно смотреть домкраты, когда этот подкрутить, когда этот подкрутить. Ну, это такая непростая схема, которая все-таки не лучший вариант, скажем так. Чаще всего вижу я такие вещи. Это на фермах стропильных, один этаж и полностью, когда все стены нагружены. Это важно. Вот. Это мы видели... Здесь такая ситуация. Значит, смотрите, как я и обещал показать э, наличники, как они выполнены. Вот смотрите, по покраске видите, да? Вот форма наличника верхнего, форма. И это уже брусочек просто прибит сюда, чтобы закрыть вот это отверстие. А так, смотрите, вот без этого бруска вот такая форма получается. Вот, и все этот наличник и этот наличник они находятся вот здесь и здесь скажем два или три сантиметра есть вот от этого места до сюда 2-3 сантиметра есть оставляется всегда на зазор поэтому при усадке это спокойно двигается вниз а это остается на месте и все и никто ничему не мешает в данном случае Выполнены пластиковые защиты, такие на отливы. Снизу так все сделано. под вот, светильники сразу на заводе. Тоже выборка сделана. Под электрокоробки, под светильники и так далее. То есть, вот она, склейка происходит. Видите, по сути сильно так, ну, я бы не сказал, что какая-то проблема полопалась. Очень. Но я вот, честно говоря, по вот, всяким таким э, с бесцветным покрытиям, ну, не очень хорошо отношусь. Почему? Потому что все-таки я считаю, почему-то ну, мне вот, лично такое впечатление лучше защищают именно укрывистые краски, которые глухие. Вот, видите, смола немножко проступает, желтизна. То есть какое-то время проходит. И начинает лезть но это все перекрасить еще раз и будет хорошо то есть этот дом один раз так вот как с ремонта покрашен сделан при строительстве так и все и видите где солнце и осадки не могли сильно навредить то вот все в принципе хорошо а здесь это еще плохо чем вот плохо такой вариант бревна на всех этих верхних частях собирается пыль она собирается как внутри так и снаружи поэтому знаете просто о таких маленьких нюансах дом нужно постоянно эксплуатировать поэтому нужно следить за ним тоже очень много сейчас спустимся вниз посмотрим что там Желоба, вороночки все почистил. Очень даже хорошо. Так, с какой стороны пойти-то? А поемте с этой стороны. Так. Здесь интереснее. Так, здесь у нас беседка. А здесь у нас вот так выглядит. Вот, видите, солнце. Оно проходит с этой стороны, а вот здесь немножко такие полутени получаются на перерубе. Поэтому влага и тень и все. И все растет полным ходом. Вот вам как выглядит. На крыше мох не растет. Все нормально с этим. То есть проблем никаких нет. Это уже дополнительное оборудование, которое я говорил шпилька он торчит немножко подсевший дом но это и не нужно ее подтягивать потому что он немного гуляет то в одну, то в другую сторону вот видите как решетка террасы выглядит ну, не очень хорошо, это потому что с чистого дерева сделано и просто покрашено на один раз бесцветными составами вот. а здесь уже сделана из импрегнированной доски но тоже импрегнация, она позволяет использовать, ну, скажем так, работу можно оставить и на долгие годы. Древесина глуби, ну, скажем так, глубоко защищена и меньше подвержена каким-то проблемам. Но обновлять вот эстетический вид в любом случае необходимо каждые там три года просто пожгло солнцем, дождями пролило, обновить по-сухому и все хорошо становится. Это лестница, которую собирали уже не помню когда, много лет назад, тоже видео было на канале, и тоже необходимо все это будет красить. Просто у меня времени нет, как обычно, ни на что не хватает. Поэтому не знаю когда, не знаю чего. Ну вот видите, как выглядит все вот именно по открытке, где открытый балкон как выглядят все вот эти нижние части и так далее, потому что ну, прямые осадки, это плохо я считаю, что все-таки ну, о таких вещах лучше думать изначально и не делать их, не допускать и не совсем понятно, если есть э, ну вот, есть балкон, ладно я допускаю, балкон, бог бы с ним хотя я тоже такой не очень-то великий сторонник этого но есть дверь, дверь, терраса пожалуйста, и вот мы разворачиваемся и наш вид. Вот, то есть, ну, какая проблема? Зачем мне, скажем, ходить на балкон, когда я могу пойти по террасе? Террасу нужно делать больше. но ну, это, опять же, мои тараканы, а каждый может поступать по-своему. Вот. Заказчики молодцы, они полтора года не опускали то, что в Финляндию в этом году уже приезжали. Видно, что траву покосили, подлесок вырезали. Ну, то есть порядок навели, молодцы. Хорошо, чисто, потому что весной приезжал, когда было тут, конечно, так уже совсем запущено и заросше. Вот. А так место красивое, классное, мы находимся в заповеднике, поэтому... Тут рядом, не прямо мы в заповеднике, а он очень-очень рядом. Вот. Это сигнализация, здесь датчик там внизу висит. А это люк, который откручивается сюда при помощи шланга. Местный тракторист откачивается содержимое. Ну, раз уж спустился, давайте откроем. Это, ну что ж такое, О, вот видите, основной осадок здесь, как жиры улавливать, это то, что приходит из раковин и из душа. А вот эту я не хочу, честно говоря, открывать, где-то сейчас с какой стороны замки. Так, так, и так. Ох, вот -моё. моё Одной рукой-то, я скажу. Вот там находится. Это здесь теплая такая подложка, специально она кладется и там по сути уже с этого жира жироулавливателя приходит сюда вода. Здесь рассыпан торф и там труба сделана, вот это оранжевая с краю справа здесь может быть вам видно. Она перфорирована, вода заходит и немного, ну, скажем так, ну как капельно что ли, она капает, не какой-то струей и так далее, заходит и все, прокапывает через торф, торф нужно тоже менять с какой-то там определенной, скажем так, периодичностью, может быть в 3-5 в лет, не знаю как, точно не могу сказать, Ну зависит от, от эксплуатации самой по себе вот и вот здесь кусочек трубы торчит это как раз от нее выход здесь уже в грунт она спокойно может проходить то есть проходит жироулавливатель торфяной фильтр и потом все спускается сюда и уже на грунт выливается без проблем это законы позволяют сделать таким образом вот. По большому счету и все. Здесь уже посажены кустики, малина, э, здесь смородина и так далее. Такой вот дом, хороший интересный дом. Вот здесь э, фановый стояк, дымовая труба. Э, это с вытяжки с кухонной, с той стороны еще вытяжка с вент-агрегата. Это, это дача для круглогодичного использования. Она всегда стоит на подогреве, то есть она не замораживается вообще никогда. Здесь теплые полы с водой вместе, поэтому ничего здесь не отключается. В любой момент можно приехать и отдыхать. Пирс вытаскиваем каждый год, потому что просто чтобы, ну скажем так, если это не, не делать, то здесь разные сезоны бывают и бывает так, что вмерзают какие-то части от пирса, особенно если он на якорях стоят еще. Притянет и вода двигается, она может ну, метр вниз, метр вверх, непонятно когда что. И вот когда именно вода поднимается и замерзает, получается пирс вмерзает в лед. А потом начинается движение льда и льдом все отрывает полностью. То есть повально это могут быть такие сезоны, где ну, просто почти у каждого оторвало пирс. Так что здесь по большому счету вот таким образом вытащили, привязал к сосне, лежит весной, обратно его на воду и все, и будет нормально. Надо будет в следующем году все равно уже все-таки красить, обрабатывать необходимо, потому что все требует обслуживания. А так очень красиво, да, мне нравится тишина, спокойствие, птички поют, соседи сегодня пилят, но это мелочь вообще. Отдыхать здесь, конечно, приятно. Вот, я думаю, что я вам все показал. Кому что интересно, заглядывайте там в самые-самые начальные видео. Про эту, скажем так, беседку. У меня лежит очень большое количество материала. Видеоматериал имеется в виду, которые я уже не могу смонтировать года 3-4 назад или 5 уже собирал. Не помню, но Материал есть, времени нет, материала слишком много. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!